На крупнейшей европейской мотоциклетной выставке EICMA компания Honda показала интересную новинку возрожденную модель Transalp, получившую обозначение XL750. В ее основе недавно представленный двухцилиндровый мотор объемом 750 кубиков, который развивает почти ту же мощность, что и литровый двигатель для модели Africa Twin — 90,5 лошадок. Добавим сюда легкую стальную раму, регулируемые подвески шова с ходами 20 сантиметров впереди и 19 см сзади, спецованные колеса традиционных внедорожных размерностей и получим отличный среднекубатурный туристический эндуро. Куда больше вопросов вызывает другая новинка Honda Scrambler CL500. В движение байк приводит тот же полулитровый мотор, что можно встретить на круизере семейства Rebel. Он развивает 46 лошадиных сил и 43 ньютон-метра. Странно другое. Мотоцикл заявлен как скрэмблер, то есть как минимум кроссовер, и даже в качестве источника вдохновения дизайнеры выбрали вполне внедорожный CL72 из 60, -х. но при этом выхлопную систему проложили под мотором, где ее запросто можно повредить, а любое твердое препятствие странный какой-то скрэмблер. Интересно выступил самый, пожалуй, необычный производитель скутеров — итальянский Italjet. Марка прославилась моделью Drexter, с неожиданными для такой техники рычажной передней подвеской и пространственной трубчатой рамой. Теперь тот же Drexter, только в своей современной инкарнации получил электрическую версию мощностью 16 лошадиных сил и спортивную модификацию 500GP с полулитровым мотором, развивающим 43 лошадиные силы и столько же ньютон-метров. Последняя появится в продаже только в в 2024 году, ну а сногсшибательный дизайн даже комментировать ни к чему, итальянцы это умеют. Очередную новинку показал индийско-британский бренд Royal Enfield. Еще недавно эта марка казалась чудом выжившим в индийских джунглях динозавром родом из середины прошлого века, а сейчас это вполне современная компания, выпускающая 600 тысяч мотоциклов в год и регулярно поставляющая на рынок новинки, пусть и несколько однотипные. Хороший пример представленный на выставке Эйкма Super Meteor 650. В основе силовой установки неизменная рядная двойка объемом 650 кубиков и мощностью без малого полсотни лошадок. Идеологически, это круизер с соответствующей внешностью и посадкой, который неплохо впишется в актуальную гамму марки. Байк оснащен перевернутой вилкой, разъемом USB и представьте себе навигатором, работающим в связке со смартфоном.